Привет! Сегодня я пытаюсь пофиксить свое звучание с помощью замены вентилятора на блоке питания. Как это поможет? Но суть в том, что у меня очень сильно шумит комп. Прям вообще сильно. Это мой самый шумный комп за всю мою жизнь. И из-за того, что он шумит, мне приходится выбирать, записывать звук с шумом или включать шумоподавление и резать свои частоты. Я все таки предпочитаю шумоподавление, но не на максимум, чтобы не все частоты порезались. Поэтому в моих видосах вы слышите немножко шума. Если же шумоподавление не включать, я буду звучать так. Да, вот так вот, вот. Вот так, вот так, вот так. Понятно. Шум сильный. Поэтому сейчас я попытаюсь вставить в блок питания вот этот вентилятор, который я заказала с Алиэкспресса. Вот новый вентилятор. Вот он, вентилятор старый Да, нехило тут все запылилось, хотя блоку питания всего год. Ладно, угу. тут два провода, ну тогда все в порядке. Я -то боялась, что здесь три провода, а тут два. Надо открутить плату. Вот так крутится старый вентилятор, останавливается довольно быстро, а вот так новый. Нужно отключить коннектор вентилятора. так вот этот коннектор вроде бы можно разобрать разобрала коннектор теперь клеммы нужно отсоединить от проводов дальше я хуй проберусь. Смотрите. Короче, лапка не фокусируется. Там эта клемма, вот эта вот, так охуенно зажата, что я ее всю не разожму. Поэтому я отрежу провод, который идет к нее и к клемме припаяю провод и потом зажму той частью, которую я смогла разжать теперь мне нужно отрезать вот этот провод от нового кулера и зачистить его Для я сделаю примерно столько Вот так. Все, провода зачистила, скрутила красивенько. Все по технологии. Можно разогревать паяльник. Паяльник у меня без подставки, поэтому буду использовать его так, до тех пор, пока банка не взорвется. Ну, вот у меня тут припой с канифолью внутри. По-моему, маловато эта канифолия надеюсь будет достаточно дымит, но не прогрелся еще а не, пошло-пошло так блять, я так давно не занималась всей этой херней, там паять что-то делать с электроникой и я просто оху... охуеваю, насколько село мое зрение за это время ни хера не вижу Зло второй. О, все, походу и этот звук. Окей, теперь нужно поесть к крему. Специальная хитрая приспособа. На плоскогубцы нужно надеть резинку, и теперь можно закрепить в них какую-нибудь деталь. Удобно. Есть! Есть! Получилось! Теперь нужно припаять провода. В принципе, пофиг, как паять. Не пофиг будет, как я их вставлю в клемму. Клем, блять, в, в коннектор. Надо посмотреть, как же у меня получилось. Неплохо, неплохо. Камера, конечно, откажется фокусироваться, да? Ой, ты смотри, вроде как даже сфокусировались. Ну, вышло неплохо сейчас все это можно собирать и в коннектор засовывать я нарисовала себе на коннекторе минус и плюс минус это черный ну, вы поняли. Готово. Все. Можно собирать обратно. Ну, надеюсь, я все подключила правильно. А, иначе, пиздец. Теперь надо продеть провода обратно на эту дырку. Место на мобиле закончилось, но я собрала блок питания, подключила его к компу и все заработало. И стало реально тише, чем было раньше. Прям сильно тише, прям ощутимо тише. И я думаю, вы уже это чувствуете. Ну и в конце концов давайте сравним мое звучание со старым вентилятором и с новым. Без шумоподавления. Сейчас еще стоит старый вентилятор и тестовая фраза. Я качественный чиха, стремишься бомжиха. Тестовая фраза ⁇ Я Катя Сачиха, стримерша бомжиха ⁇ По-моему, отлично. Все, что остается сделать для окончательного улучшения моего звучания, это избавиться от эха в комнате. Как-нибудь я придумаю, что с ним сделать. Ну а пока что спасибо за просмотр, подписывайтесь, донатьте, пока.